Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Хрипунов Юрий. Я являюсь директором ресурсного модельного центра дополнительного образования детей Орловского государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева. Также я являюсь методистом направления нанотехнологии научно-технологической программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» и являюсь руководителем юношеской специализированной научно-исследовательской школы основы нанотехнологий Орловского госуниверситета. И наш сегодняшний разговор я бы хотел посвятить а, такому интересному направлению, как а, современные материалы и их роли а, в современном инжиниринге. А, почему я затронул именно этот вопрос и хочу его с вами обсудить? Потому что на самом деле это направление сейчас очень актуально и очень важно а, с точки зрения развития любых а, производственных систем, любых э, всевозможных инновационных э, продуктов. И вообще э, очень важно понимать в современном мире, как и где применяются современные материалы и какую роль они играют. Э, и хотелось бы начать э, наш разговор э, с такой достаточно простой модели структуры экономики, структуры любого производства. То есть мы, мы с вами знаем, что э, экономика любого государства это та самая важная часть, на, э, без которой ни одна страна существовать не может и не может конкурировать э, э, в мире. И если представить э, в простейшей модели структуру любой экономики, то э, любое производство, которое задействовано в экономике, оно строится в первую очередь на каких-то материалах, и сами материалы, они основываются на тех полезных ископаемых, которые либо существуют на территории страны и добываются, либо завозятся и закупаются в виде сырья. Далее, как я уже сказал, что на основе полезных ископаемых создаются материалы. На основе материалов уже проектируются всевозможные инженерные системы, которые впоследствии э, и, э, становятся основой любой приборной техники или э, иных систем. И далее уже в виде готового продукта выходят на рынок и дальше начинают э, свой путь э, в различных направлениях. Так вот, э, если исторически рассматривать э, в рамках данной модели, экономику, то мы с вами можем увидеть, что на каком-то этапе сами полезные ископаемые и были тем самым материалом, который использовался. Но впоследствии, впоследствии вот это вот сырье, вот эти полезные ископаемые начинали потихонечку перерабатываться человечеством, осознаваться. Создавались технологии переработки полезных ископаемых, которые переводились ну, в специализированный материал, например, для строительства. И в дальнейшем, в дальнейшем на основе этих материалов уже строился сам инжиниринг и принцип инженеринга. Вообще любой вопрос, если его рассматривать, то обязательно необходимо понимать исторические аспекты его развития, любого, любого из направлений, какое бы мы ни взяли. Вот поэтому в данном случае мы с вами и в дальнейшем будем смотреть, в том числе и с точки зрения истории, развития того или иного направления или той или иной подключаемой области к нашему разговору. Так вот, далее-далее материалы использовались при строительстве или возведении, или проектировании всевозможных сооружений, учитывались их свойства, имеется в виду материалы, и в дальнейшем создавался тот или иной продукт. Очень многие из продуктов Строительство древнего мира дошли до нас. Мы с вами прекрасно знаем, что существуют, например, египетские пирамиды или Бальбекская веранда знаменитая, или, допустим, Чеченыцы, знаменитый город в Латинской Америке или анок где мы тоже можем наблюдать с вами различные строения. И если мы с вами рассмотрим эти строения с точки зрения применения материалов, то мы с вами увидим, насколько во-первых, они были различны, но одновременно они представлялись и создавались на основе тех полезных ископаемых, которые были доступны. И общий вид инжиниринга, вот пирамидальная форма строительства, например, она сохранялась, поскольку эти материалы позволяли этот инжиниринг применять. Инжиниринг строился на их основе. Сейчас, конечно же, конечно же, роль материалов при инженерном проектировании и создании всевозможных продуктов очень сильно возрастает. Собственно, вот на этот момент я хотел бы сегодня обратить ваше внимание, насколько материалы и их свойства, их количество в той или иной стране технологий создания материалов, насколько они влияют на сам инженеринг, как меняется сам инженеринг. Подходы инжиниринга — это то, о чем я сегодня с вами хотел бы поговорить. Давайте обратимся еще раз к нашей модели. Вот, смотрите, еще раз. Полезные ископаемые, дальше материалы и постоянно возрастающая их роль в современном мире. Теперь давайте разберемся, почему эта роль возрастает, почему мы, я имею в виду человечество, должно уделять этому внимание. Итак, рассмотрим на простейшем примере существовала знаменитая космическая программа энергия буран заключалась она в создании космического челнока многоразового использования под названием буран по сути это был наш ответ в американской программе space shuttle но тем не менее эти две программы имели существенные отличия и разумеется создать такую систему создать такую мощное красивое и безусловно очень значимая для а, техники а, сооружения такую систему а, можно было только при условии, что в нашей стране в Советском Союзе были накоплены необходимые технологии создания материалов и одновременно эта программа стала вызовом для отрасли материаловедения, поскольку многие а, системы, которые проектировались для этой программы, а, для а, непосредственно для самого челнока потребовали создания новых материалов, отвечающих новым свойствам. То есть программа играла как бы двойную роль. Это использование того, что есть, и одновременно ставя проблематизацию для направления материала ведения, ставя новые задачи по созданию новых материалов и создание систем проектирования на основе этих материалов. То есть очень такая многогранная была... Система многогранная программа. И э, мы сейчас фокусируемся с вами на лишь одной из проблем, это покрытие антиугарного э, покрытия, то, то есть то, которое предотвращало горение, и та, э, то покрытие, которое являлось непосредственным э, сдерживающим э, материалом, который предохранял все внутренние системы данного корабля. Вот слева на картинке вы видите такие квадратные плиточки, которыми на самом деле уложен был весь космический челнок. И если мы с вами представим, да, какие, какие же все-таки требования необходимы были к этим плиткам. То есть, во-первых, они не должны были практически проводить тепло. Во-вторых, они должны быть огнеупорные, поскольку, допустим, при спуске корабля э, обшивка разогревается до 1000 градусов. И это нужно было преодолеть. И э, э, если кому интересно, слева внизу есть ссылка на непосредственно историю создания этого материала. Как я уже говорил, история очень важна. И на саму проблематизацию, и то, как это решалось, пожалуйста, посмотри. Я останавливаюсь здесь лишь на основных аспектах. Обратите внимание, что а, вот а, на то, о чем я сказал, а, к требованиям этой плиточки. И тогда ученые начали поиск. Ведь, а, допустим, если взять обычный теплоизоляционный материал, самый простейший — это бумага, но бумага, насколько мы знаем, а, очень а, быстро возгорает. Если взять существующие теплоизоляционные волокнистые материалы, на тот момент существовавшие, то мы понимаем, что до тысячи градусов была их область применимости то есть нужно было создать такой материал который смог бы предотвращать многотысячное градусное нагревание и на самом деле вот основа была такая что да действительно воздух очень плохой проводник тепла а это значит нужно было в эти плитки добавить заставить их содержать в себе да, огромное количество воздуха. И на самом деле так и получилось, что каждая плеточка на 90% состоит из воздуха. Достигнуто это было с помощью вспенивания э, песка. И, причем э, была создана специальная технология создания такого материала. И э, получилось даже так, что такой тип песка находится только у нас в Южной Америке. И Советский Союз Совет в свое время закупал из Южной Америки этот песок для того, чтобы он служил сырьем для создания этого материала то есть смотрите была разработана технология и была придана новая ценность уже известному полезному ископаемому такому как обычный песок но именно та технология которая была создана для формирования вот такого материала теплоизоляционного именно она сделала ценным то то полезное ископаемое. то есть с одной стороны возвращаясь к нашей предыдущей модели а материалы они играют роль а, в инжиниринге то есть это новый тип инжиниринга новый тип проектирования с другой стороны они возводят в ценность новые а, в новую ценность старые полезные ископаемые которые может быть даже считались вообще не стоили ничего и таким образом была создана вот эта система теплоизоляции Шатлабуран. буран космического челнока, и, как мы с вами знаем, в 89 году он совершил первый-единственный свой полет, очень успешный, но, к сожалению, с распадом нашей страны эта программа была прекращена. Но, тем не менее, те наработки, те технологии, которые были созданы, разработаны при создании этой программы, они используются в нашей стране до сих пор. Ну и, раз уж мы с вами рассмотрели в этом вопросе а, проектирования да, технологию и простейшие принципы, на которых а, была создана эта теплоизоляционная система, и увидели, что действительно полезные ископаемые уже а, приобретают новую ценность в связи с этим. А, например, а, очень хороший а, пример можно привести в плане а, переработки отвалов металлургических производств, когда из руды вынимается 70% не например, металлической руда, остальное уходит в отвалы, и никто не знает, что с ними делать. Это на самом деле такая серьезная экологическая ситуация. И на данный момент существуют технологии, которые могут еще 25% из этих отвалов вынимать. Так, в таком случае уже ценность этих отвалов... А снова становится, снова повышается. То есть, с одной стороны решается экологическая проблема, с другой стороны добывается, опять же, металлическое сырье для нужд производства. Но давайте все же вернемся к системам охлаждения и посмотрим все-таки, а как же материалы влияют на инжиниринг. Вот, на мой взгляд, будет очень интересная и красивая иллюстрация этому. Это создание, например, современной системы охлаждения компьютера. Вот слева э, все мы с вами э, видим э, до более знакомую систему охлаждения. Я думаю, что каждый из вас, кто когда-либо скрывал компьютер или видел э, его изнутри, все, все видели подобного рода вентиляторы, кулеры, э, которые там стоят повсеместно для охлаждения э, процессора, чипсета, либо каких-то иных э, приборов, подключаемых. Э, материнский платье. и вот смотрите чтобы создать в этом виде систему охлаждения нам необходимо с вами в первую очередь что во первых понять какой поток и какое количество тепла нам нужно отводить убирать во вторых нам нужно с вами спроектировать электромотор, который будет вращать этот кулер на необходимом количество оборотов и достаточно износа стойки. Далее мы должны с вами спроектировать сам вентилятор и лопасти. Угол атаки рассчитать поток. Во-вторых, рамку. В-третьих, питание для этого кулера внести на системную плату. И далее мы должны обеспечить обязательно, что поток воздуха необходимый для того, чтобы его прогонять через этот вентилятор. То есть вот по крайней мере 6 проблем нам с вами нужно решить и 5 из 4 вернее из которых это будут задачи исключительно инженерного характера с правой стороны у нас с вами приведен так называемый термоэлемент за счет своей структуры вот эта вот пластинка представляет собой тоже охлаждающий элемент и работает он следующим образом ну, если уж совсем кратко, не, не вдаваясь в подробности. Эта пластинка тепло перерабатывает в электроэнергию, при этом охлаждается. То есть принимая тепло, это тепло переходит в электроэнергию, которая отводится, при этом происходит охлаждение. И обратите внимание, что в данном случае, в данном случае, нам с вами не, не нужно проектировать вентилятор. Не нужно проектировать электромотор, рамку, думать о подключении питания, откуда нам брать энергию для питания, охлаждения и так далее. Здесь, в данном случае, в данном случае наша с вами задача принимать то самое тепло, э переработанное в электроэнергию, куда-то отводить. И, э соответственно, что очень важно, здесь нам с вами не нужно обеспечивать поток воздуха. То есть эта система может быть может эксплуатироваться в какой-то замкнутой среде что повышает разумеется ее применимость то есть вот такая система охлаждения может быть применена и в космосе и под водой и в принципе в любой среде и обратите внимание что в некоторых случаях вот как раз таки происходит вот эта замена вот этих двух систем Замена между собой то есть Uh, вот это вот uh, инженерное проектирование, которое мы используем, например, при uh, вот создании непосредственно кулера, то есть uh, расчета лопастей, электромотора, рамки, нам можно этого не делать, просто заменив это кусочком материала. Ну, в, в первом приближении, разумеется. Но с другой стороны, чтобы создать термоэлемент, который мы с вами видим справа, здесь тоже нужен инжиниринг, нужен uh, своего рода нужно проектирование, которое позволяет это делать на основе материалов. С одной стороны, создание самого материала, его проектирование, понимание его применения, понимание применения его свойств. То есть вот а, данный слайд а, и данная, а, данная задача по созданию вот, системы охлаждения, она очень хорошо иллюстрирует вот этот переход от старого, инжиниринга стандартного и стандартного мышления к новому инжинирингу и к новому мышлению. Вот а, а, как раз таки э, сфера нанотехнологий, э, э, сфера новых материалов материалов ведения, она как раз таки переводит нас вот э, на новое направление э, развития, новое, на новое движение э, в плане инжиниринга, в плане его создания, в плане его э, формирования и понимания, разумеется. То есть э, вот эта вот замена материала э, или свойств, э, свойствами материала целого инженерного прибора, вот это как раз таки э, та самая задача материал э, для материала видения, э, которая будет сокращать и потихонечку убирать вот этот вот старые инженерные системы. И э, еще раз повторюсь, то есть замена свойствами материала, то есть вот вы берете материал, просто материал, и заменяете этим кусочком материала целый инженерный прибор, вот это э, и является собой э, такой своеобразный переход к новому инжинирингу. Но при этом, при этом рождает и ряд других проблем. То есть, во-первых, э, матери, сам материал, в каком виде он должен быть, какие а, свойства, какие требования к нему применить, а, где а, этот материал найти, либо нужно создавать технологию по производству этого материала, а, созданию этого материала. А, а какова же все-таки стоимость этого материала? То есть, а, вот это вот а, сочетание, то есть, а, для того, чтобы обладать их новым инжинирингом, безусловно, нужно знать, как строится старый инжиниринг, а, материала ведения и какие тенденции его развития, и только после этого можно переходить к, вот, к системам нового инжиниринга. Вот таким образом, таким образом, вот этот вот переход осуществляется. Ну, в данном случае мы с вами понимаем, что, конечно, стоимость и КПД термоэлементов в условиях домашних компьютеров, оно на данном этапе развития рынка Система охлаждения, но пока, конечно, играет в пользу э, стандартных и привычных для нас систем, основанных на воздушных потоках или на жидкостных, на жидкостных системах. То есть вот, э, как бы возвращаясь, если опять же к нашей модели, то есть это роль э, вот этих э, вот развития материаловедения и их роль в инженерии. То есть в первой части мы с вами увидели, что э, создание э, новых материалов, делает ценным те, те полезные ископаемые, то сырье, которое, возможно, считалось уже абсолютно ненужным, либо считалось, наоборот, проблемным его наличии. И с другой стороны, оно переводит инженеринг на новые рельсы, вводит абсолютно новые, так называемые, категории мышления, то есть новые объекты для проектирования. И дальше уже э, очень сильно вот этот вот инжиниринг влияет на конечный продукт. Ну, элементарный пример — это, конечно же, мобильные телефоны. Если вы посмотрите, э, мобильные первые мобильные телефоны конца 80-х их размер, и сейчас, то, конечно, вы видите, ощутите большую разницу. Ну, э, это то, о чем хотелось бы поговорить с вами в первой части. Теперь давайте все-таки разберемся, а почему же, почему же э, вот э, новые материалы обладают такими уникальными и интересными свойствами, и э, как они вообще создаются, и какова основа их, их создания. Э, почему, почему вдруг э, в свое время э, вот, нанотехнологии как... Э, Основной вектор развития, да, человечества, вообще экономики, новых производств, почему они все время стали а, а, очень актуальны и поставили все-таки а, человечество, да, на новый этап развития. И, и, разумеется, на новый этап развития экономики. Давайте с этим немножко разберемся, опять же, в историческом аспекте. Итак, перед вами линейка размеров. И на самом деле вот на этой линейке размеров можно очень хорошо увидеть развитие, Человечество, развитие науки, развитие техники и почему оно было обусловлено. Вот мы с вами видим, что на линейке размеров в центре находится человек. Это в районе 1-2 метров. И далее давайте посмотрим. Вот, начиная с Древней Греции, возьмем за точку отчета, вот именно период, который начался где-то приблизительно половиной тысячи лет назад. Будет очень хорошо видно. Вот, если мы с вами будем по линейке размеров двигаться вправо, то а, мы с вами и посмотрим на развитие той науки, которую а, развивали древние греки. А, мы с вами видим, что о, первое движение вообще человечество осуществлялось в правую сторону. А, это безусловно да, география, это а, астрономия. Это развитие строительства, архитектуры, безусловно. Далее мы с вами видим, что в левую сторону они тоже двигались. Мы, безусловно, помним с вами их гениальное предположение о том, что мир состоит из атомов. Вот. Но, тем не менее, тем не менее ограниченность вот, исследований, она была обусловлено тем, что все-таки э, по большей части опирались на, э, ну скажем так, на органы чувств, то, что мог видеть человек, то, что он мог э, увидеть, э, создать какую-то модель на основе увиденного. То есть э, все-таки э, визуализация играла огромную роль э, вот, в движении и развитии науки. И так продолжалось достаточно долго, и э, от, если идти крупными историческими мазками, передалось это и в Древний Рим, мы с вами знаем, что и Древнеримская империя в свое время претерпевала свой закат, и увидим, как знания в Средневековье развивались и передавались через монастыри, как основные институты знаний. Вот. Но, тем не, менее, тем не менее, движение в науке осуществлялось в этот период и если мы с вами посмотрим обратим внимание на да, что религиозные институты они в свое время а, то есть в первом тысячелетии они брали на себя эту функцию развития науки пытались ее дальше двигать и развивать потом мы увидим с вами а, ближе и в начале эпохи возрождения то есть начиная там с 15 16 века как осуществлялась эта борьба то есть а, и вообще если исторически посмотреть а, на развитие науки в том числе, зайдя и дальше по времени, во времена египетской цивилизации, мы с вами увидим, что на самом деле те люди, которые обладали научным знанием, те люди которые, и та цивилизация, которая обладала огромным количеством, наибольшим количеством да, материалов, пониманием технологий их создания, она очень, сама цивилизация успешно развивалась и те люди в рамках цивилизации, которыми эти, этими знаниями обладали, обладали определенной властью. Собственно, вот эта модель, чем больше знаний, да, тем больше, большими возможностями обладает та или иная цивилизация, та или иная страна, она сохраняется и до сих пор. И э, если брать период, опять же, средневековье, это где-то, ну, с 5 давайте, 6 века нашей эры возьмем, и вплоть до эпохи Возрождения, мы с вами увидим, насколько э, и как вот эта э, наука э, развивалась. И если смотреть с точки зрения материала видения, как она развивалась, например, с точки зрения металлургии, мы с вами посмотрим. Э, то можно легко увидеть, что если мы возьмем, например, XI век нашей эры и посмотрим, сколько людей было задействовано в металлургической промышленности, да, то есть на выплавке и добыче металла. И, например, возьмем там xiv 15 век, мы с вами видим, что количество людей резко возросло. А это значит, количество знаний, передаваемых людям, оно э -э тоже возрастало. То есть все большее количество людей начинало обладать этими знаниями. И уже... А, вот это считалось как данность, то есть да, вот металлургия это как данность, все знают, что такое, все знали уже в 15 веку э, достаточно большое количество людей, что такое металлургия, что здесь никакого чуда нет, это естественный процесс. Если мы возьмем 11 век, то, разумеется, там уже немножко по-другому относилось. И вот это вот взросление вот этого научного знания и э, взросление через именно создание материалов, оно очень хорошо прослеживается. Ну и, соответственно, к Развиваясь так дальше, передаваясь так дальше знания, к XVI веку привели к развитию механистической картины мира и начало механистической картины мира. И дальше так двигалось в сторону уменьшения размеров, вернее, в сторону изучаемых объектов малого размера, начиная с 17 века, когда Энтони фон Левингу изобрел микроскоп, Роберт Губ впервые увидел клетку. Все это двигалось к изучению вот, размерности вот, в район 10 минус 6 степени, то есть в район микроразмеров. А, поскольку удалось их визуализировать, получить очень много а, информации, человечество двинулось в эту сторону. Далее, а, к началу 20 века, начала а, потихонечку завоевывать место так называемой квантовой-relativской картины мира. А, начала а, активно развиваться квантовая физика. Квант, а, и Релятивическая механика. Но э, что самое интересное, э, вот э, в тот момент человечество как раз перескочило, вот эту наноразмерность и перешло в атомы. То есть, с одной стороны, со стороны микроразмеров человечество подошло, потом перескочило в атомы э, и э, стало понимать, что слева туда дальше двигаться смысла не имеет. Там уже ответы на более высокие вопросы, более философские. И к 40-м годам 20 -го века человечество полностью э, представило миру э, квантовую физику, явления, которые указали, что ответ на многие, на многие явления, которые мы с вами наблюдаем и которые существуют вокруг нас, нужно искать именно в наноразмерности, то есть вот выделенной вот этой части. И оказалось, что э, действительно э, ответственно не только атомы, но и мельчайшие частицы. Вот впервые об этом заговорил Ричард Фриман, в своей знаменитой лекции там внизу полным полно место, где он сказал, что нам нужно просто робота в четыре раза сделать э, э, уменьшенного, который будет воссоздавать в 4 раза уменьшенную свою копию. И таким образом мы дойдем до атомов и будем работать на атомах. Вот, например, слева внизу э, фотография о том, э, по решению той задачи, которую Фейман предложил своим студентам университета Калтуха это создать электромоторчик меньше 1 мм, что было сделано и э, рассказать при этом, какие технологии при этом применяются. Далее вот э, развил эту э, идею Эрик Дрекслер, и э, в его понимании нужно было просто создать два, э, э, два, две позиции. Это наносборщики, которые бы работали с отдельным атомами, и репликаторы, которые бы эти наносборщики сделали. И в 1974 году только Норио Танегучи упомянул термин нанотехнологии. Это не значит, что ими не занимались. Но, тем не менее, именно сам термин был, появился. Далее, безусловно, нельзя обойти Илью Пригожину. Это наш бывший соотечественник, Нобелевский лауреат, который работал в области термодинамики и активно изучал системы самоорганизации. Самоорганизация, если простым языком говорить, это когда вы к системе какой-то подводите энергию, и эта система, используя эту энергию, эволюционирует в новом качестве. И, безусловно, вот те идеи, которые Фейнман, Дрекслер и Пригожин высказывали, их нужно было все-таки проверять, и те знания, которые были получены в рамках этих идей, нужно было анализировать и создавать. Ну и, соответственно, главной была задача визуализации, конечно, и... А впервые в восемьдесят году, собственно, когда мы человечество шагнуло, можно считать точка отчета, перехода в технологическую картину мира, это создание сканирующего зонда или а, сканирующего туннельного микроскопа, который позволил как раз таки атомы визуализировать. А, именно визуализировать, не увидите, визуализировать, поскольку система, которая лежит в основе зондового микроскопа, это тонкая игла на кончике которой один или несколько атомов. И за счет взаимодействия зонда и поверхности вот эта вот иголочка, за счет фиксации этого взаимодействия, сканирует поверхность, и мы с вами получаем визуализацию по отклонению иголки, фиксируем отклонение иголки при движении вдоль поверхности. Она повторяет, соответственно, иголка повторяет контур поверхности. Мы с вами фиксируем в цифровой матрице и получаем на компьютере изображение. Вот слева внизу одно из первых изображений атомов материала. Ну и далее был изобретен атомно-силовой микроскоп. Информации в открытых источниках достаточно много. Если кого заинтересует, можете просто ввести в любом поисковике, как это работает. Вот. Единственное, скажу, что в 90-м году с помощью туннельного микроскопа была выложена надпись IBM из атомов ксенона. То есть та самая идея Феймана была реализована: а, о том, что мы будем манипулировать отдельными атомами. Но обо всем этом можно смотреть в открытых источниках. А, самое главное, что были обнаружены те самые причины, почему те или иные материалы имеют новые свойства. Оказывается, не, природа работает не с отдельными атомами, а с комплексами атомов, э, нанокластерами, состоящими из ряда атомов. И вот, э, если мы классификацию наноматериалов сейчас с вами посмотрим, то мы увидим, что на самом деле вот э, частицы, состоящие из атомов одного и того же вещества, в зависимости от размера, будут иметь различные свойства. Например, металл, мы все с вами знаем, что он проводник, но до, при уменьшении кусочков металла до определенного размера, менее 100 нанометров в район менее 100 нанометров, мы с вами видим, что его можно превратить и в полупроводник, и в диэлектрик. То есть, меняя размер металла, можно менять его там, электрические свойства, например. Ну вот, наночастицы. Одно из самых известных таких систем, которые толщиной в один атом, но по остальным измерениям могут доходить и микроразмеров, это Графен — это листик толщиной в один атом из углерода. Если вы свернете графен, вы получите нанотрубку. И вот как раз-таки Россия сейчас выходит в лидеры по производству этого материала. Это армирующий, прежде всего, материал для создания каких-либо материалов, обладающих повышенной крепостью. Разумеется, существует класс наносистем, называемых нанопроволоками из которых можно создавать различные системы, например, для защиты документов или в электронике, или при создании всевозможных электронных приборов. Дальше существует так называемый класс пористых веществ. Вот, например, самым известным для вас пористым веществом, наверное, является таблетка активированного угля, у которого площадь поверхности которой а, составляет более 75 квадратных метров. За счет того, что там есть множество вот таких вот канальцев или пор, а, и, все, и эти поры выбирают в себя вещество из внешней среды, тем самым а, производя вот сорпцию а, всяких нехороших веществ. Поэтому вот в медицине активированный уголь применяется. Например, существуют циолиты. Да, у них вообще размер, размер пор от 1 до 3 нанометров представляет, то есть очень маленький, за счет чего он даже запах сохраняет в себе, выбирая всевозможные вещества безусловный класс, который необходимо изучать, который нас окружает и является основой много всего, это волокнистые материалы. Можете посмотреть по источникам, приведенным внизу, о них более подробно. Но самый известный волокнистый материал — это бумага, как ни странно. И вот ответьте на вопрос, да? является ли бумага наноматериалом или не является. А если является, то в каком случае? Безусловно, очень важной составляющей наномера являются квантовые точки, без которых, наверное, сейчас уже невозможно создание так называемых матриц вот, экранов телефонов или матриц фотоаппаратов. То есть это те системы, которые позволяют создать матрицы высокого разрешения, да? матрицы как принимающий сигнал, то есть для фотоаппаратов, так и передающий сигнал это в виде а, экрана. Но, опять же, говорю, информация а, об этих а, системах а, в открытых источниках много, и а, всегда можно связаться со мной, я могу скоординировать вас в этом направлении, кому интересно. А, вот перед вами изображение реальных предметов, обратите внимание, что все-таки, все-таки э, очень много в открытых источниках, если вы будете смотреть, моделей. Э, и гораздо меньше реального изображения объектов наномира. И вот здесь э, вам необходима э, такая даже рекомендация вам, что всегда, если вы нашли какую-то модель, красивую картиночку, например, вот коронавирус, очень много моделей, и я практически, честно говоря, в открытых источниках не нашел его реального изображения. Вот всегда старайтесь находить к модели какое-то реальное изображение, если его возможно сделать. Но в наномире это точно можно сделать, либо если вы этого не нашли, значит у вас в руках на самом деле золотая жила для исследований, то есть вы можете найти этот объект и получить его реальное изображение. И э, все-таки, вот смотрите, если мы нашу линеечку немножко расширим и уйдем немножко вот в вирусологию, поскольку сейчас пандемия, сейчас у всех это настолько, вот обратите внимание, что в районе 100 нанометров это вот э, тот самый вирус гриппа. Да? А, и вот ну, коронавирус, он будет чуть-чуть покрупнее находиться тоже вот на этой линейке размеров. И дальше смотрите, вот бактериофаг там или... Если вправо дальше по уменьшению двигаться, увидим, что с вами вот мозаика из э, таких вот наночастиц углеродов. Это все то, что внутри нас на самом деле существует и живет. А, опять же, возвращаясь, почему вот нанотехнологии это интересно, потому что на самом деле вот размеры очень сильно влияют на свойства. И полностью меняя их коренным образом, то есть наномир это совершенно другая среда от привычного для нас мира. Там все устроено по-другому. И вот это по-другому, оно в наш мир, в наш макромир, оно пробивается совершенно а, в ином свете. То есть иной раз а, вы начинаете а, смотреть, а, и вроде бы в нашем микромире должно быть так, как об этом говорит классическая наука, а на самом деле все это не так, потому что наномир пробился в микромир и принес а, а, вот в своей совокупности сюда какие-то иные свойства. Ну вот, например, одно и то же вещество, частицы разного размера растворены в растворе. Обратите внимание, что при этом меняется цвет. Вещество опять же, почему на одно и то же, только поменяли размер частиц. А, а вот это очень интересно, что на самом деле нанотехнологии и а, вот эти наночастицы, и свойства использовались и в древнем мире. Вот, например, знаменитая чаша Лекурда на а, просвета на рубинового красного, да, на, если вы сбоку посмотрите, на при освещении на оливковое и две с половиной тысячи лет назад она была создана как можете тоже попробовать ответить на этот вопрос так ну и Переходим к завершающей части. Например, витражи знаменитые, они содержат наночастицы золота и серебра и тем самым условным цвет этих витражей в Вот в Австрии, например, если будете когда-нибудь, обязательно зайдите, посмотрите. Ну и а, современные достижения нанотехнологий. Вот, например, сейчас бы очень актуальна была бы эта ручка, которая, покрытие которой не сохраняет на ней ни пота жировых остатков, ни каких-либо частиц, ни грязи, ничего, она просто спадает, отваливается от этой ручки и спадает, и она всегда гигиенически чистая. Или вот в центре, где вот две ладони голубого, такого фиолетового-голубого свечения, это а осветитель на основе а органических материалов, создан тоже на основе а а вот, наносистем. Ну и вот а этот самый новый инжиниринг, он как раз таки вот эти вот свойства в данном мире, которые есть, которые собираются вот в виде материала. То есть мы собираем вот частицы и, или частицы вот в, как, в какой-то такой материал общий. А вот новый инжиниринг как раз эти новые свойства, эти новые материалы используют. Опять же, выводя максимально те свойства, которые обнаружены в наномере, в наш макромир. Вот. Ну, вот вам э, визуализация такого очень интересного механического сооружения из атомов и э, шестереночной передачи Зубчатая Она никогда не сотрется, потому что здесь нет трения. Однако э, вот э, такая система, она очень чувствительна к теплу и достаточно легко разлетается э, при нагревании и конечно же создание ее очень дорого и может быть даже бессмысленно но тем не менее это очень хорошая иллюстрация нанотехнологии что с одной стороны мы можем решить очень большой спектр задач необходимый для нас и для современности но с другой стороны это не панацея то есть к этому нужно относиться наверное так ну и пожалуйста приведу вам реальное изображение это зеркало на наноуровне это колония вирусов полиомелита Смотреть на снимки зондовой микроскопии, которые вам сейчас будут представлены, нужно следующим образом. темно это от вас, светлое это ближе к нам. ДНК. Она решетка поваренной соли, которую мы каждый день едим. Обратите внимание, что наномер влияет на цвет, но в наномере нет цвета. Поэтому визуализацию зондовой микроскопии мы делаем в том оттенке, в котором мы хотим. Будь то серый цвет, голубой, либо красный. Вот атомы платины, пожалуйста. Атомы кремния. Атомы кремния практически при абсолютном нуле и стоят миллионов крат увеличения. Кто химики и кто с химией связан, увидит здесь даже вытянутые орбитали электронные. В медицине очень интересные задачи решаются. То есть не только мы создаем материалы, но и природа и наши с вами органы создают эти материалы очень интересные, которые либо положительно, либо отрицательно влияют. Вот в данном случае вот, отложения типа известковых, приходящихся из желчи, они влияли при постановке этого стента. Но об этой задаче можно отдельно поговорить или увидеть на вебинарах в Венужской специализированной школы основанной технологии. Вот, собственно, вот а, здесь а, перед вами те а, интересные ресурсы, которые обязательно нужно посмотреть, а, если вы интересуетесь или если вас заинтересовала наноотрасль а, и вот, это вот подход, ее подходы к инжинирингу и к созданию материалов. А, безусловно, платформа Stanford – это образовательная платформа, которая содержит очень много интересных материалов, ну и, конечно, можно обращаться к нам, мы всегда поможем, вас координируем, выйдем с вами на связь ответим на ваши вопросы. И в качестве домашнего задания прошу вас э, привести пример применения современных материалов в любой сфере производства или жизнедеятельности и опубликовать об этом пост с соответствующими хэштегами. Желательно, чтобы там у вас было и описание влияния этих технологий на данную продукцию или индустрию. Может быть у вас есть какая-то интересная задача, которую вы когда-то решали, с которой вы соприкасались и о которой вам хочется рассказать. Спасибо, если вам понравилось, то очень рад. Жду от вас вопросов. Всего доброго.